Так, все, одевай на голову, он уже включен. А у меня BIMO видео Ага Программка теперь Сейчас, ну так, по-выстору Назад надо! Георг, никого? a bio. Пизкарет. Просто повел, видел, да? Угу. Он мне вот деда тоже на удочку видал, выдрал какого. Смотри, зомби. 5? Походу или, или, или опять... Проводить. на по ушел ушёл. Нету лекарства, по-моему. Может, был. Червяк. <Milli> <toilet> И гастрит там, пиздец, хуй знает какой. Э -э -э на 22 It's штуки not... выписали лекарств, нахуй. Давай, давай, давай. Что вы хочешь жалеть по смотри, этому смотри, поводу? Редко. Но она, видать, не ну, вот. вот так вот надо рыбачить, ребята. Вот смотри, сдать можно. Накладнее ну, он в кузов сразу на машине увидел. А он еще это шел так, смотри. Но железка. Ну пока вот так вот мы начали Нормально вот. чё? И обратно его туда же Плыви, братан а кошкам... да? Да. Да. да? Ладно, да. пауза Чё, друзья, сегодня у нас 4 или 5, да? 4 июля Июня Поперли, короче, с Русланом попробовать щуку половить Сейчас посмотрим Чё, кого Будет, не будет. Так. Вот митраж находимся. Так. перекачать бы так Так, теперь стой дай-ка дай-дай-дай чички -дай. а забери ты? сразу жопуй убрать? да сейчас смотри чтобы это не упало да подожди пока снугами завяжем сейчас это надо будет идти от кустов подтягиваться хотя мы и так пройдем наверное спички забери и смотри, чтобы тебе в задницу крючок не вошел. Тройник. Ой, я убрал. На тройник сейчас сел Скидываем все Якорь. Якорь. Да нам пока не надо вам здесь здесь. Ветра сильного нет. Сейчас мы проверим, какие поклевки есть или нет. Блин, трава зубучая, я еще и забыл это, ручку закрутить. Наверное, ну, у меня зацеп с травой, надо перезаброс сделать. Точно травяной зацеп. Несет маленько, ну, ну можешь якорь, Руслан, распутай, а. Руслан, а? распутай ягоды. Разве, ага? Да-да-да. Развязывай, развязывай. Вот еще одна щупа отошла. Ага. Угу. Давай, давай, давай, давай. Что, распутал? Распутал? Да. Всю длину сделал? Так, стоп, покажи мне его сюда Держи веревку ну, Держи, держи, молодец Так, сейчас, а, под... сейчас, подожди Вот и все Сейчас это, Руслан, дожди. Подожди, ослаб... <связать> прокинь туда а? Ну, подвесло Вот так, ага И все Подержу. Так, веревку там привяжу, вот здесь самый конец Самый конец просто, привяжи веревки Да, конец самый привяжи, а чтобы он она вообще не ушла У нас якорь никуда не делся а, просто, Да, завяжи да. прям на узел Нормально. Чтобы никуда нет. ничего вот не нет. Чтобы нет. Просто Да, просто надо чтобы надо здесь этот конец был сидевшийся Ну еще на один И все и можно кидать. Все, сейчас кидаем. Проверяем, ага. Все, кидай сейчас вперед. По нескольку раз надо прокидывать места. С пь ⁇ бами. Сейчас вот здесь проверим. Блять. Давай утонуть от приманки. Нормально. Затоплю ее. Должен он здесь, крокодильчик, быть. Самое главное, чтобы у него ход-то было. Жрать, да? Да. Может, здоровенная блесна может и нет в принципе если честно я на такую здоровую еще ни разу не ловил да не под лодкой тут что это или ты проверяешь как она плавает да, должна быть где-то здесь акула акула должна быть может где-нибудь вот возле коряк Продолжение Я говорю, весь вкушение хорошего удара. Да, да, да, да. А вообще, уму, как? Нормально сейчас самое начинать должно. С голодовки. После экрамета. Самое главное, нам тут сейчас бояться некого. Кто приедет кто-то будет облавливать. Мы сейчас сами здесь все прозвоним. Не торопясь. О, блядь, выпрыгнул. То ли чебак, то ли кто. От блесни там. А? Еще? Я на лодку. Да возле лодки Руслан не играть. Да. вот сюда кустам кину в спине жарко блин от этого же лета ага да нет у меня вообще спина кипит у тебя хороший прямо вообще прям играет ну и долго Нам даже сети здесь не страшны. Потому что мы это сможем Да? Ну вот возле этих коряк должна быть щука, -мо. Возле этих кустов только где? А вот в этой траве это стопудово она тут есть. Ты что там делаешь? Да? тебе этот. Ну, угу. Я понял Видишь, еще может быть Сейчас сильно не клюет, потому что она ближе к вечеру начинает брать потому что сейчас сколько ну 5 часов часов 6-7 она вот так вот начинает идти вечером Может, Может, не, ну Руслан это вот столько вот мы уже раскидаем это как бы вот она должна взяться я имею в виду, потому что даже, блядь, она и голодная будет, не голодная будет. Один хер какая-то должна взяться. Да. Один хер какая-то должна клюнуть. Я имею в виду, если у нее не жор. Так. Я бы вот эти вот кусты прошел. В траву вот эту бы. Может мне сейчас поменять, сделать это воблер. Поппер. Поппер не тонущий одеть Разные, да? У меня не тонущий есть, который в траву кидаешь и он просто не тонет вообще У меня Ага. Кто? Видишь? Ну, вижу, маленький, это на окунька вообще классно Сейчас, друзья, вот этого одену вот. Я, помните, вам показывал его Одея вам показывал А, Пашкой, когда рыбачил Сейчас, короче, оденем его Проверим, что кого Пыльщикам привет! привет. Да. Рыбачки Рыбачки, да С Русланом второй раз рыбачил в жизни Никогда не рыбачил Да Так, сейчас проверим Ну как, эта трава покажет себя хрен знает тоже зацепал воду в траве Обалденно Блин. большая сильно трава что было за пульс? да это вот он так и играет он не тонет сейчас подожди а, да да да Хочешь сейчас я... видел? а видел Сейчас стою, я вон туда в траву забывал, а ты-то не сможешь такой. Ох, да, Видишь, он не тонет. Он. По траве траходит. Угу. Хорошо, ты... да? Видишь как он? Смотри. Да, такие любят она вот она неутопляемая. Понимаешь, она это? Та же самая рыбка, только она не тонет. Ее интересно тем, что на мелководе вот ловишь, когда он не тонет, не зацепляется за дно за коряги в тридцати сантиметровую глубину в двадцати и вот видишь она как раненая рыбка он туда попасть и в то кноблю ага вот туда как раз я и хотел О, видал? Промазала. Промазала. Тихо-тихо. Идет. идёт? Ребята, видели удар? По-любому видели. Прикольно. Ну-ка, давай-ка. Промазала. Смотрим, ребята. А второй раз она будет? Угу. Слушай, хорошенькая была. Это не, не это. 500 ну, может быть. давай давай, давай. Она, что Самое главное, чтобы у нее интерес был на эту рыбку. Она же тоже, это как бы... Если у мало щуки, она... Не обязательно, что он на нее возьмется. Она же тоже не дура на ну, вид, что какая-то фигня Непонятно. да когда много щуки она блин кидает на всех да она когда особенно у нее жор она на все движущиеся кидается я ребята просто сейчас по попробую вот таким вот пиздюком вид ага. травы Руслан, сейчас мы маленечко переберемся туда поближе. Подержись, Пинник. О, теперь держи, якорь. Вот так, держи. как у вас рыбацкое настроение руслан Нормально. погода хорошая да Нормально. погода классная. самое главное чтоб результат какой-нибудь был нам оторваться от нуля это самое интересное и сейчас вот можно вот здесь вот по коряшкам покидать маленьким здесь могут какой-нибудь щучки быть можно и здесь попробовать не, мы вот здесь встанем. Вот здесь. Бросай якорь. Отпускай. Отпускай, отпускай. Все? что? Да. Ну и все. Так, дай-ка мне. Оружие. Наверное. Да, сейчас будем проверять. Отошла? Угу. Да, на твою скорее она возьмет, у тебя она меньше. Рыбка. Факт. Почему факт? Прозванивай там сам. Я сейчас вот сюда вот заброшу. Напрямки вдоль берега. А, вот сюда еще можно вот так кинуть, аккуратно. Thank you. ветром сдуло блин на куст так ладно сейчас сменим а? еще раз да надо сменить Выбора-то сильно нет. Ну вот такую вот сейчас возьмем. Я вот на нее вообще, блин, сколько ловил я. Вот такую. Ну, пробуй, такую блесну. Можно сказать, вот это тоже непотопляемая рыбка не потопляйка Помните, ребята, я на нее ловил? Чурогаечков показывал вот наловил. Инвалидка моя. О, ты сейчас туда же кидаешь? Ну, ладно, кидай. А мы вот сюда. Оп! Заблубенел. Да пошлигу трава вообще. Трава вообще ни о чем. Она ничего не значит. рыбачить и в последние часы вечера но утром лучше всего поклевки взял Прям... а? ага. меня отвлек я ветку зацепил здесь я думаю что я надо вот так вот сейчас бабах вот сюда и вот здесь пройти то в самом так что подними якорь нас отнесет а, Руслан Ага, подними его нас сейчас отнесет туда он, ветерок как раз туда подул Понял, Угу Весный <плес> приспичит <плес> Греги Греги Греги Так, сейчас якорь надо будет отпускать. Отпускай. Ага. Зацепили. Ну, нормально. Тут не сильно глубоко, да? Давай посередине. Давай, Руслан, сейчас встанем туда, пошли. Да-да-да. Да, да. Конечно, давай. Сейчас я отгребу якорь, поднимай. Сейчас стой, подожди. Так. Так, аккуратненько, спине, смотри. Поднял? Ну-ка, руку, руку. Так, это всякую хуйню с неловкой. Фреддик, блядь, позорный. Смотри, сколько он повел. Вообще нихуя не повел. Столяручек тратит. Ну, холостой, блядь. Так, а что, наверное, надо будет еще спустить маленькую веревочку. Да, думаю, что тут не надо. А? Я думаю, тут не глубоко. Ну-ка, пробуй, опускай, зависло. Сюда. Зависло отпускай отпускай отпускай быстрее быстрее быстрее Хуба. не достал <звучит> вот, вот, вот, вот. вот теперь стал застал теперь за закрепить здесь да. ребят, ребятульки, прозваниваем? Так, что у меня там спиннинг твой? Деванари, да? А? Деванари. В смысле? Мы. Почему? Прозван. А, ну. Косодаку как а? Косодаку как Да, захли. Да, Я думаю, сейчас мы здесь постоим Вот так верхушку об, об, обойти А потом херакнуть на глубинку Здесь же Тяжелый блесной пройтись Твоя, твоя? да? Кто? Ну, Где? Под Да. А чья еще? Где? Нет, не самодельная. Оденем блесну Оденем блесну Так Здесь? Да? Кто-то сеть мне не ставит Хм Че же мне с блесну это делать? маленькая, но может, я ее далеко не смогу кидать Я его все, все видосы выгружу просмотр это один хуй, да. Он дал там с кто что-то чебака пытается поймать Но я тоже на спине не цеплял В том году Так, кидаешь она Каждый заброс показывает. Смотри-ка, у меня и Ну и что? да? Ну? Куда надо? Куда бы она делась-то? А? Он вот вот и берега Идет. Ну? клюет у него что ли или он просто перезабрасывает так часто да ну Ха -ха. Она... и в клевые времена бывает нафиг часа три кидаешь хера не ловится но видишь ветер вот сейчас бы ветерок успокоился сам погода штилёвая была бы вот тогда она уже начинает большая вероятность выходить на кормежку Здесь должна быть щука, она тут есть. Просто ее нужно как-то. Может быть, тут обловили? Сейчас видал, вода то упала, вот здесь затоплено было, а сейчас она упала. Тут, видать, может уже и покидали до нас утра. Может уже выцепил кто щука. Сколько было? Народы. Ну, ничего... не все. Конечно, ты что тут вон? Тут только сейчас где стоит, он кто-то подъехал уже, да только? Молодец. С берега? Да неудобно Ты че? Конечно нет, но все равно как будет Вот тут вот можно было пройти, позвонить Что, за ухо? За ухо? За ухо? Лодки? Пацанчика угу. вчера Сомска смотрел Он ходил, короче, через Гриневич в Малиновку, и в Князевку пошел Шо? Да Две недели, говорит, ходил Видосы смотрел Иванович Да ничего, так это грамотно снимает у него 1500 подписчиков и это нормально видосы контент делает у него видать компьютер есть об... потом... обрабатывает видосы а, а это... а, это... да ну на нафиг у меня компа же нету был бы комп я бы сейчас нарезал знаешь надел Видел у меня трейлер канала короткий такой а -а -а. там с музыкой родина сибирь а, да, да, да. вот он у меня сразу же как хлопнул, у меня там уже это 500 просмотров, но это нормально, прям он у меня прям вообще стрельнул, начали смотреть люди, потому что он как бы там вкратце и все это показано с результатами. А тебе новый, он для да он мне пока не нужен, я что со временем. ХОМП был бы, я бы сейчас дофига нарезок сделал. Мне можно было бы лично замазать. замазать. Конечно. И выкладывать что-нибудь. Ах ты, блин, за корягу прикинь. Ну-ка давай якоря поднимешь. Прям через корягу. Я, блин, маленечко вообще. Не так кинул, блин. Да фикола плетенка. Может проще? Да мы так аккуратненько сейчас подойдем, постараемся. Я же не рывком. Натяга. Смотри, чтобы блесна не соскочила, да в глаз не прилетела. Я Отпускай, отпускай целиком, дошло? Нормально, видишь, отцепилась. Сейчас вот так вот попробую позвонить. туда и пойдем Помню, прям тащили, вода надо что меньше была вода сейчас большая, понимаешь, вся рыба в талах потому что талы затоплены как бы она возле берега была, так она в талах все. Рыбалка это здоровый образ жизни. Взял бы да не курил, надо было сигарету в машине оставить. Как говорится, лучше эти минуты, чем курить, блин, проще покидать. Раз 50 блесну. Да. У есть, у есть. Тархун, да, блин, ты его взял, тут больше. больше. Mm -hmm. Тархун, Тархун. Тархунище. Надо было тех мужиков, блядь, больше Туралинских заснять, да, сука. Эти, говорит, ботурмани нахуй. Там пиздец, ржать был бы. Интервью вообще классное было. Ну, сука. Да я вообще не думал нахуй снимать, пока клевать если будет. Тогда только нахуй. Да я думал, если вклевать будет, тогда только снимать. А так нифига и не собирался. Ну, коры там были так она у тебя была, наверное. Да. Не русские, грись. Ну, вон чурогайка маленькая, вообще, посмотри. Вот-вот, как спичка ушла. Да? Чурогайка вообще маленькая, там сантиметра четыре. Где же моя чурогаечка-то, а? Быть на пол КГ. Да-да-да-да-да. Зараза так, так, такая, да? Ударила и промахнулась. Прям добротная была. Да, добротная это когда нахуй пальцы леской режет аж до крови, на, когда дергает. Вот это добротная. -то. Можно бы было вот тот вот доторность, который ты говорил, сейчас же этих нету. Где? Не, не. А, там, но... Сразу. Нам бы бензина не хватило, у нас бензина мало. Сейчас О, какой за заброс стар. Я специально туда кинул. Надо еще сделать вот так. Один хуй скрипит. обленился. А? Я говорю, что ты обленился. Нет, нет, нет. Что бросать. Может возле той травы что будет? А? Я говорю, может возле той что травы будет? Где там? Ну? Что вот пешком? Докусали на моторе или как? А, не, хуй знает, или гриб... Вот, вот, вот, или грибануть Или так? Это. так? Так я думаю, чтоб не бурить ничего Ну Нет. давай Смотри, чтоб спиннинг, ты всегда это край ложь. Ой, спиннинг, смотри, у тебя, во-первых, он зацеплен во-вторых, нахуй лежит неправильно. Вот, так, вот. Якорь, якорь. Мы уже проплыли 10 метров, блять. Вон там, там такая, отпускай. Стали, Да. Точно? Ну и нормально. Да, да, да. Ну и все, сейчас он туда, он надо покидать. Вставай, вставай, не ленись. Да? Да, полезно. Чуть-чуть. Ну, Чуть-чуть да. стрельба. Не, особо. О, о, о, идет. Русь, идет, возьми сачок. Сачок, возьми. Давай, давай, быстрее, Руслан. Нашла сука. Нет, вот она. Небольшая. Вот. Ага. Угу. Сейчас А, жабы. Держит пень. У вас просто. Mm -hmm. Подожди, не шесть ты говорил, он здесь будет. Сейчас подожди. Так, да. Сейчас подожди раз. Вот. Да. А? а это? Да. Да. Да, нахуй надо, ворать я только. куда блять ты же отпускаешь нет как это отпускаешь не отпускаешь Идёт, конечно я думал ты вообще рыбу не ешь я тебя как-то спрашивал ты рыбу ешь тебе блин котлеты с них вообще обожаю отпускаю Говорил, вот здесь вот. Далее. Вот сюда сейчас кину. Пустам. А у вас чебак идет? Вообще нету? Никого? Но ну, здесь уже дня четыре такая фигня. Идите вон там ротанов хоть половите. я тоже взял ветку. Я вообще, если честно сказать, раньше ленился сильно снимать, даже когда у меня и большие щуки попадались, я камеру только потом старался доставать. А так процесс я не снимал, у меня лишь батареек мало было. Конечно, вот-вот-вот. Вот это. Ну, это что, карандаш, я говорю, громно. Вот это, может, 350-400. Ну, и то это все, это меня уже обрадовало. Это уже здесь есть рыба, значит, и она идет. Значит, ее просто надо звонить и звонить. Где-то крокодил должен быть. Крокодольчик. А? Даёт. Самое главное это не лениться, не лениться кидать и ждать просто. И набраться терпения. Что думал я? Просто приехал, блядь, кидаешь и кидаешь, как с холодильника. Ага, прямо. Да. Тут надо поработать, постараться, не падать духом. процессе она тукнет как говорится под камень вода не текет сейчас я вот сюда дядь вот сюда вот. хора но правильно я вот тоже сюда думал кидать лишь на железячку взялась что-то она у меня не тонет травы набрал на пока, наверное, возьмется Возьмется-возьмется Она охотно берется тоже Просто ты еще к морде не подкинул ей У вот тебя, да, классный воблер Прям нормальный если он туда сейчас херак ну где и вытащил у меня еще вот сюда вот мыслишки есть покидать вот, только вот мы лишнего проплыли но вот там под кустами стопудово есть он под тем под зеленым кустом вот который за сухим он там там есть стопудово да. дерево вон по Вот да, да там тоже должна вон, в том окне кармане кто да, да, да, да. вот оттуда вот так ух ты блять нихуя фу бля! я думал удар прикинь я думал она еще в воде близная не видел даже что она вышла прикинь я да, думал что да, ну я думал удар прикинь а на Свинь, я на твою смотрел Вы вот в большие туралы съездите, там карась плюет Вот так В больших туралах в самой деревне Там вот, вот так вот ловят Там ведрами его ловят, карася Там то спиннинга с середины большие лапки под килограмм идут А такие вот, ну, грамм по триста на удочку идут, хорошо В самой деревне Там, там народа по человеку 50 Даже можете сейчас прям туда Она вечером классно идет Белый карась У нас бензина нет, мы бы там были Что говорите, у вас там щучина была? Тетя. А, куст, куст, куст. Фу, хорошо, хоть блесна не сильно тяжелая. Так бы она у меня туда залетела. Там... <кười> <кười> На щуку? Там. А кто там будет? Там карась, если ходит хули. Там они... Хули им щуку искать. Ребята, живое, Да и тут же там Такие гоблины, люди видели. Да. Бы. Да. Друг На друга там это. Да. Да. Да. Да. Да. там Да. заниматься Да. Кто Да. Да. Да. Да. Да. Да. там дурачок Да. Да. Больной, короче. Да. Одна палочка осталась. Зарядок. Басмет. 4 батарейки у меня было еще три наверно осталось о куда куда? Ага. Блять опять у меня зашла угу. щука а? Вон она прыгает она два раза ручка Ну надо гонять мальку а ну вот туда давай, как -то. Ребята плохо вы не видели это. Держи. Держи, Держи мой стол. Держи якорь, возьми. Так, куда же подходит? Куда? Давай, поднимай, поднимай, поднимай. Сейчас либо тебе, либо мне повезет. Тихо, тихо, тихо. Видишь, я хотел перед этими пусками остановиться. Ну ты не вовремя, якорьки якорь ну. Я скажу тебе так, я научился о тебя. Не надо говорить по-любому мне или тебе. Про чё? Ну как ты мне говорил, помнишь? Не, а, ну, ну, Да-да-да, сейчас давай к тому кусту, правда, и там можно будет прозвонить. У тебя как раз не тонущая, можно туда так чуть-чуть. Прямо под куст. Да нехорошая такая же. Не-не-не, да? вот я говорю, как вот это Как моя mm -hmm. Всё, бросай. Бросай. А -а -а. Так, спиннинг мне да, а -а -а. Да, да. Вот здесь где было. А вот сюда пока просто не кидай туда потому что ты спереди стоишь травы цепанул кинь прямо вот сюда вот, вот. давай вот, вот, вот сюда она же тут была вот и потихонечку медленно так дерни отпусти дерни остановись как я той хуйней работал неутопляемой а? Сейчас я вот сюда Почти куда хотел угу. Вот сюда и надо было Потихонечку не, не, не вытягивай быстро, Руслан Я тебе говорю, пускай она остается на плаву Она у тебя не тонет это мне блесну надо тащить А у тебя так, подыгрывай, вот так Еще вот так, поддергивай Потихонечку Сантиметров 10 протянул, останови